Мы все уйдем, мы все покинем землю, душа взлетит куда-то в небеса, там далеко в огромном синем небе ответим за поступки и дела. Там соберется Суд Небесный, Высший, там знают все, как же. и как грешил Николаси тогда, за что Всевышний, за то, что в этой жизни совершил, за все, что натворил с тебя там спросят. Не сможешь там отмазаться никак, там денег нет, на лапу там не просят, там не помогут. Папа, сваты и брат, на небесах все честно, там порядок, а раз согрешил держать ответ тебе, Здесь, на земле, бесчинство, беспорядок, здесь денег власть, здесь ценности не те. Богатым можно все, они заплатят, они здесь боги, им указа нет. А там на небе, как бы им не плакать, ты здесь крутой, а там сословий нет. Там спросят, почему больная мама была одна, ты не спешил помочь. Она тебя растила, воспитала, она ждала тебя, а ты гудел всю ночь. Там спросят, почему родные дети тебя так мало видели. Где ты ходил, породил, И что ты там ответишь? Что сбрешешь для спасения души? Там спросят. «Почему ты бил собаку? Зачем травил и убивал котов? Здесь можно все. Стрелять в слонов, в макаку. Там будет суд. Ты отвечать готов? Ты здесь герой. Глумился над соседом. Он инвалид. И отвечать не мог. Там ты поймешь, что был с котом последним. Там тела нет. Там нет ни рук, ни ног. Мы здесь живем, не думая о вечном. И забываем, что там будет спрос» что ангелы тебя там, встретив в белом, к Создателю отправят на допрос. Там знают все, там камера повсюду, там нет дорог, назад не убежишь. Здесь ходишь в храм, молитвы шепчешь Богу, выходишь и бессовестно грешишь, там каждому назначат свое бремя, там будет суд, накажут по делам, пока ты здесь, пока еще есть время, задумайся, как встретят тебя там.